Я очень рад вас приветствовать. Меня зовут Шадрин Александр Александрович. И я уже больше 20 лет занимаюсь тем, что привожу в порядок фигуры, привожу в порядок здоровья тех людей, которые ко мне обращаются. И достаточно легко в последнее время, особенно это стало легко получаться, приводить в порядок фигуру. причем вне зависимости от того, насколько много лишних килограмм. И еще при этом получается восстанавливать здоровье человека. То есть даже напрямую, например, не занимаясь проблемами лишнего веса, тем не менее удается поправить его здоровье. Вот. И своим опытом, опыт, который уже занимает, ну, пошло уже третье тысячелетие, третье тысячелетие, третье десятилетие, я сегодня поделюсь с вами. И наша тема это тема как похудеть в тех местах, которые нужны. Тема эта действительно очень актуальная, и у меня есть своя программа, личная программа. Это остеопатическая коррекция фигуры, то есть когда я без каких-либо воздействий я сам врач остеопат, не только остеопат, я врач колопрактиолог и специалист по питание то есть ну, можно так сказать диетолог э, и специалист по восточной медицине такие у меня разноплановые э, квалификации которые помогают одному общему делу и э, я обратил внимание то что не всегда получается у женщины например да похудеть там где она хотела ну например очень часто, тогда, когда женщина худеет, у нее э, уходит грудь, да? ну там остается, например, живот, и <свят> это не то, к чему она стремилась, потому что ее привлекательность с ее точки зрения в этом случае становится меньше. И вот э, сегодня у нас будет тема похудеть именно в тех местах, где нужно. И вот э, первый вопрос э, для вас – это э, напишите, в каких местах вы бы хотели похудеть. То есть какие места вас в первую очередь интересуют? Потому что я уже по опыту знаю, что у всех интересуют разные места. И не всех интересует просто одна талия. Кто-то бы хотел похудеть в ногах, чтобы похудели в первую очередь ноги. Кто-то, чтобы похудели там, ягодицы. Кто-то, чтобы похудела шея. У каждого из вас ну, есть свой запрос. И сколько бы женщин ни было, мы, каждая женщина, она индивидуальна, и каждая история, соответственно, она индивидуальна. Исходя из этого, э, и рекомендации будут да, для каждого из вас, э, кто, где, в каких местах хотел бы похудеть. Напишите, я подожду, когда придут ответы, и уже на основании этого буду давать вам рекомендации. Ну а пока... Я начну наш вебинар с такой забавной темы, которая называется <coughs> «Иллюзии». То есть у женщин часто бывают иллюзии. и э, Иллюзии потом, относительно того, как они могут похудеть. Э, и даже причем у очень разумных э, женщин э, такие иллюзии они могут присутствовать. И вот сегодня мы разберем эти самые иллюзии и э, разберем, почему именно они являются иллюзиями. И знание того, как не надо делать, оно сэкономит ваше время и направит ваши мысли именно в правильную сторону. И, соответственно, эффективность тех действий, которые вы будете предпринимать, она повысится. И сейчас мы коснемся этих иллюзий. Они достаточно забавные Для некоторых для некоторых – нет. Ну вот, например, есть такая иллюзия, что если я буду голодать, то я похудею. Да? Вот голодание – это похудение. Однако это не так. То есть если вы просто не будете есть, да, а у нас одна из тем, да, вот то, что мы декларировали, это похудеть без строгой диеты, э, и есть или не толстеть, это возможно или нет. Так вот, если вы просто будете меньше есть, ну, голодать, даже не, неправильно сказал, не меньше есть, а голодать, да, когда вы... Просто ограничивайте себя в каких-то питательных веществах. Что такое голодать? Да? То есть когда организм не, не получает энергии в виде питательных веществ. Потому что для чего мы с вами едим? У нас с вами одна единственная цель приема пищи – это получить энергию для жизнедеятельности. Мы едим для энергии. Согласны? Вот Кто согласен, напишите. То есть мы едим с вами для энергии. Вот, хорошо, что у нас уже есть те, кто делится с нами а, своими запросами. А, вот, то есть бока, бока, то есть надо понимать, что такое бока, похудеть. Бока – это что, это талия? То есть просто надо детализировать. То есть, какое -то место сбоку, а, или это, там, ближе к грудной клетке. То есть, пожалуйста, детализируйте. Так вот, э, э, идем мы с вами дальше. Да? То есть э, питание необходимо только для энергии. И если, например, э, эта энергия будет недостаточно поступать, э, к чему это будет приводить? Будет приводить к тому, что организм будет испытывать определенный стресс. То есть он будет посылать сигналы, да. То есть центральной нервной системы пойдут э, сигналы и <смех> сигналы будут приблизительно такие ты должен добывать пищу иди беги ищи эту пищу и эти сигналы блокируются другими сигналами да? я хочу похудеть мне есть нельзя к чему это приводит это приводит к очень сильному э, внутреннему конфликту а сильный внутренний конфликт приводит к чему к большому напряжению в теле. И добавьте к этому еще недостаточное поступление питательных веществ. И э, что мы получаем в итоге? Мы получаем с вами в итоге разрушение здоровья. Поэтому голодание без э, определенного психологического настроя э, я бы не рекомендовал. Голодание – это всегда э, такая практика духовная, была практика э, для воспитания духа. И любая духовная практика, она требовала настроек. То есть люди очень хорошо настраивались на то, что они будут делать. Они не голодали с целью похудения, они воспитывали свой дух, они в этот период времени молились, то есть они совершали какие-то целенаправленные действия, которые вообще к похудению не относились. И переносить это на такие вот обывательские цели, обывательская цель похудеть, неверно. То есть всегда, если идет какое-то голодание, оно требует настроя, оно должно быть в каких-то специальных условиях. И очень важно, чтобы контролировал этот момент специалист, потому что в любой период времени может ситуация с психологической точки зрения выйти из-под контроля, и человек может войти в такой очень серьезный психологический разлад. Этого допустить ни в коем случае нельзя, потому что э, достать э, человека, например, с какой-то депрессии, из нервного расстройства очень трудно. Приходится для этого использовать иногда медикаменты. Поэтому голодание давайте мы с вами не будем рассматривать как самый из лучших способов да, для того, чтобы похудеть, даже если похудеть вы хотели бы в каком-то времени. Это вам говорит специалист, который занимался лечебным голоданием, занимаюсь лечебным голоданием. И очень много про это знаю, если там не все. И 200, 200 женщин у меня прошло через лечебные курсы голодания. И в течение всего этого времени я находился рядом с ними. То есть я мог это все контролировать, корректировать и давать им по ходу дело до да, по ходу вот этого процесса какие-то рекомендации то есть я мог вмешиваться в этот процесс вплоть до того чтобы прекращать голодание если э, этого требовала ситуация если же этого нет то есть если контроля специалиста опытного нет голодание конечно этот э, момент лучше не рассматривать как лучше для похудения Итак, похудение да спасибо что детализировали хочу похудеть в животе вот это, это хорошо, что мы теперь знаем вот эту информацию, будем на нее ориентироваться. Идем с вами дальше. Миф, да? Следующий миф, очень тоже забавный. Это бег с пакетами, да? То есть, вот знаете, когда женщина решает худеть, она принимает это решение как-то очень импульсивно, сразу, то есть ей надо похудеть сразу, и существует такой миф, что если обложиться пакетами, то будет как раз худеть именно те места, где надо, и обкладывают область как раз талии, и бедра да, тоже укутывают, и начинают бегать. Кто-то слышал об этом? Если слышали, напишите, пожалуйста. И если кто-то из ваших знакомых занимался этим, тоже напишите. Причем самое интересное, это все делается на полном серьезе, и женщина испытывает какое-то даже психологическое удовлетворение, когда она выполняет эти все вещи, когда она окутывает себя пролетиемой пленкой, ей даже в какой-то степени в этот момент становится хорошо. То есть повышается настроение, что она что-то делает хорошее там для себя и для своей фигуры. Что я могу сказать на эту тему? Ну, забавно. Забавно на этот момент. Почему? Потому что э, лишний вес никогда не является э, чем-то случайным. Лишний вес это всегда какая-то закономерность. И жировую ткань сотворил сам организм, он сотворил ее с определенной целью. Не просто так, например, те же самые, э, тот же самый жир он отложился в области живота или в области бедер. Не просто так. Как правило, если мы, например, возьмем область живота, то жир отложился в области живота из-за того что не очень хорошо работает пищеварительная система то есть у нас все что пропало в наш организм оно должно переработаться усвоиться максимально и должно быть выведено в перспективе из организма если же этого не случается то есть ну, где-то произошел сбой то есть пища где-то не переварилась что в итоге в итоге она остается в организме в непереваренном виде и трансформируется затем в токсины, то есть трансформируются потом в вещества, которые для организма вредны. И эти вещества накапливаются в окружающих тканях, они идут в окружающий кишечник плетчатку, затем они переходят в кровеносное русло, в печень. И э, дальше организм стремится каким-то образом защитить внутренние органы от вот этого воздействия токсинов. И э, таким способом защиты является продукция жировой ткани для того, чтобы вот эти токсины они находились там, то есть чтобы они как раз э, нейтрализовались э, жировой тканью. И э, если, например, э, это место будет согреваться, то э, ну Мало, мало, организм недостаточно этого понимания, да, этого для понимания того, что нужно худеть в этом месте. То есть здесь нагрелось, здесь потело, но это не значит, что теперь это уйдет. И даже если это уйдет на какое-то время, поскольку значит, метаболизм локальный, да, он повысится в этом месте, это не значит, что потом этот момент не вернется и не вернется очень быстро потому что он имеет свои причины и эти причины они никаким образом не устранены сюда же кстати идет еще и третий миф да то есть мы перескакиваем сейчас э, логически да с, со второго на третий это липосакция это косметологические процедуры это э, антициклитный массаж так называемый да то есть, когда женщина ходит на антицеллюлитный массаж, тоже напишите, кто из вас ходил на антицеллюлитный массаж, ну, или кто-то из знакомых э, ходил э, или не ходил э, на антицеллюлитный массаж, и насколько он как бы считает, что в этом есть какая-то какая разумность, да, посещение э, массажиста, вот именно с этой целью. И причем антицеллюлитный массаж, он очень... Интересен. То есть, там, после него остаются такие синяки, то есть он имеет явное повреждающее действие. И женщина намеренно идет на то, чтобы потерять во внешнем виде на какое-то время, да, для того, чтобы потом получить вот этот антицеллюлитный эффект. Хотя, опять же, антицеллюлитный массаж, он никоим образом не влияет на причину образования жира. Это э, очень поверхностное воздействие которая дает очень э, краткосрочный результат и, ну, естественно, это не то, что нужно женщине. Это никак не связано ни со здоровьем, это никак не связано с, с, э, с, с какой-то гармонией вообще, в принципе. Это сплошной стресс. Эта женщина идет на сплошной ну, на, э, на, на реальный стресс, э, и стресс этот испытывает ее и психика, и испытывает ее, конечно, физика. И то же самое, если, например, выполнить липосакцию, которая никак, никоим образом вообще не повлияла на причинный фактор, ну, все вернется. Через какое-то время все вернется. А липосакция – это вмешательство, это хирургическое вмешательство, которое меняет состояние организма. И если он к этому не готов, то этот физический стресс может вылиться в абсолютно, ну Непредсказуемо, как, как это отразится на здоровье. Поэтому э, эти способы не негармоничны, тем не менее, ими пользуется очень большое количество э, женщин. Да? То есть это услуга востребованы и э, денежки, они туда идут. Что у нас дальше? Какие у нас еще есть э, с вами э, интересные иллюзии по этому поводу? Сейчас я почитаю ваши комментарии. Хорошо. Контакт идет. И у нас пока на первом месте это Талия. Да? Талия она идет на первом месте. Но больше всех общается Виктория. Все внимание Виктории будет сегодня. Остальные, если не будут писать, уже такого внимания не будет. Поэтому, пожалуйста, пишите активно, да, задавайте вопросы. Следующий следующий ниф это, это очень важный момент, это стремление к идеальному телу. То есть у нас формируется образ, средством массовой информации формируется образ того, какая женщина должна быть. И раньше, таким идеалом женщины, были модели. Да? Показывают модели, модели выходит замуж за футболист, за принцев. И это, значит, пример того, как нужно жить. Это самые красивые, самые успешные женщины. И, соответственно, женщина хотела быть такой и тоже словить свою, свою порцию счастья благодаря тому, что она будет иметь такую фигуру. И это привело к тому, что повальным образом просто женщины, сидели на диетах и психологически себя просто истязали для того, чтобы соответствовать этому образу. Сейчас немножко другое время. Сейчас самыми популярными являются так называемые фитоняшки, те женщины, которые с плоским животом, с кубиками на животе, с прокачанными мышцами, и они стали самыми популярными в данный момент времени. И опять же, все внимание женщины может быть направлено как раз в эту сторону. И здесь она попадает в такую ловушку. Когда она начинает бороться с жиром, она начинает бороться со своей природой, со своей женской природой. Потому что жир – это одно из составляющих женщин. Вот, например, молочные железы, они состоят из жира. И жир у женщины, он должен быть для психологического состояния, для ее метаболизма. Жиром – это норма. И без капельки жира быть не очень комфортно. И даже психологически не очень комфортно. И есть примеры того, когда женщины худые, наверняка у вас есть такие очень, очень худые, прям, не просто стройные, худые прям, девушки, подруги ваши. И эти девушки, они мучаются. То есть они психологически, им, им тяжело. Они хотят побольше кушать, как раз им не хватает веса, да, для того, чтобы э, чувствовать себя стабильно. Э, и это очень важный момент. То есть ваша задача в какой-то степени – полюбить ваш собственный жир. Да? Что жир – это неплохо. Другое дело, что избыточное – Наличие жира, когда он уже влияет на фигуру, когда фигура становится не настолько как бы, красивой, какой, например, женщина бы хотела, или это уже начинает существенно влиять на ее здоровье, так, тогда это действительно повод да, для того, чтобы заняться собой. И есть индексы да, идеального тела. Самый простой из них – это когда вы вычитаете, свой э, рост, да, минус 100, это приблизительно столько вы должны весить. 110, да, для женщин, там, для мужчины 100, для женщины 110. Но опять же, э, это зависит еще и от э, конституции, потому что может быть широкая кость, и тогда нужно делать поправки на ветер. Вот, это очень важный момент, который э, необходимо учитывать, что жир, он у нас как бы это как бы норма. Это норма для женщины. И даже для мужчины, то есть, не обязательно быть совсем таким идеальным, каким-то поджаром и так далее. Хотя это, ну, у мужчин достаточно выглядит красиво. Но женщинам, женщины, они привлекательны своей харизмой женской, они привлекательны своей, можно так сказать, энергией. И больше туда нужно направлять внимание. На то, чтобы ваше обаяние, ваше женское Харизма она развивалась, чем, например, э, истощать себя и э, бороться там, с 50 граммами жира. Пусть будет маленький животик, ничего страшного. Поверьте, ваш мужчина вас меньше любить не станет. И вы не будете меньше нравиться мужчинам, если у вас даже есть небольшой маленький животик. Э, это некоторые мужчины, они даже э, находят очень привлекательно. Следующий момент – которые тоже очень важно отразить, это выпивание всяких чаев для похудения, это увлечение различными средствами для похудения. Причем очень так нагло, да, и средства массовой информации, и не очень этичные люди эксплуатируют вот это вот желание да, женщины что-то выпить, что-то съесть, и чтобы сразу все пришло в норму, да, сразу похудела, да, выпила Гербалайф, не хочу рекламировать Гербалайф, выпила Гербалайф и сразу похудела. Ну, разумный человек, конечно, смотрит на это и про себя думает, ну, что-то здесь не то, да, что-то здесь не то. Но когда вот возникает такое сильное желание, сильное желание похудеть, тогда разум, он отключается. Сейчас я почитаю то, что вы пишете в чате. Вот. Я ходил по 10-14 сеансов. Если совмещать со спортом, есть результат. Но это про антицеллитный массаж. Ну, абсолютно верно. То есть важно совмещать с чем-то, чтобы был комплексный подход, не просто один антицеллюлитный массаж, да? а чтобы был комплексный подход. То есть тогда, когда это, этот вопрос он решается не просто с внешне, да, то есть я о чем? Внешне, чтобы мы не упирались с вами вот в эти внешние атрибуты, когда. Что-то вы выпили или что-то вы там сделали, либо сакцию, например, или антицеллитный массаж, и типа решили проблему. Это, это не так. То есть проблема, она вряд ли будет решаться таким образом. И, собственно, об этом наш и, и, и, и, и, вебинар с вами. Ну вот, мы разобрали такие вот основные мифы, основные вещи, которые так или иначе периодически, может окунаться женщина, которая хочет выглядеть прекрасно, которая борется с лишним весом, с жиром. И очень важно вот в эти ловушки не попадать. И теперь приступим к нашей теме, как же похудеть в самых нужных местах, да, для того, чтобы чувствовать себя, в первую очередь, психологически комфортно. И вы согласитесь, что худеет женщина всегда именно для психологического комфорта. Ей очень важно нравиться себе, нравится в первую очередь себе, даже не кому-то, э, не так много женщин, которые вот прямо ну, делают это для мужа, загнал, сказал, иди худей. Хотя бывают такие моменты, но чаще всего э, все-таки э, женщина хочет нравиться себе, и это психологический момент. И, соответственно, она хочет не просто похудеть, а похудеть определенным образом. То есть она хочет, чтобы ее фигура стала такой, вот, к которой она стремится. Верно? Да? Вот Если верно, напишите, пожалуйста, в чате, что мое направление мыслей мужчины, да, оно, оно действительно верно. И а, здесь очень много э, таких составляющих. С чего, с чего вы начнете? С чего вообще нужно начать? То есть тот же антицеллюлитный массаж. С антицеллитного массажа надо начинать или с чего-то другого. И а, если мы, уже коснулись того момента, что самое главное – это психологическое состояние, то есть все это делается в угоду именно психологическому состоянию, то начинать надо с того, чтобы привести в порядок голову. Потому что вес будет накапливаться именно как результат психологического напряжения, то есть психологического стресса. И э, ни в коем случае не рекомендую вам начинать э, заниматься весом в состоянии стресса. Когда вы, знаете, приняли решение, вот все, завтра худею, посмотрела в зеркало, расплакалась, э, распсиховалась и э, распсиховалась и начала худеть. Потому что распсиховалась. То есть не надо, не допускайте такого момента, это, это не гармония. То есть у вас должно быть взвешенное решение – вы приняли взвешенное решение привести свою жизнь, не просто там тело, а привести свою жизнь в порядок. И если вы будете смотреть именно с этой стороны, да, с как, более широкой точки зрения, тогда э, к вам придут другие решения этой задачи. На самом деле, то есть вы поймете, что вы всегда э, находитесь под мотивом изменить свою жизнь изменить свою жизнь в лучшую сторону. И с чего надо начинать? Надо начинать с того, что э, вы работаете над собой, работаете над своим психологическим состоянием. У нас в этом плане, как у профессионалов, да, есть свой профессиональный подход. И если э, наш специалист, у нас занимается этим, Сергей Анатольевич Зуев, делает обследование, сначала он делает обследование, и на этом обследовании выявляет, что психологический фактор, является основным, то он будет рекомендовать продолжить именно работу в этом направлении, потому что это будет самое главное и самое быстрое. И здесь уже будет зависеть от того, насколько женщина готова да, работать с собой психологически. Если она совсем не готова работать с собой психологически, ну, бывает и так, потому что это непросто. Это непросто, когда мы начинаем менять себя и… Для, для этого нужно настрой, для этого нужна, нужны силы, для этого нужна энергия, для этого нужна поддержка. Потому что одному, например, это делать ну, достаточно трудно. И если вот это, этих факторов как бы не сошлось, то есть, и женщина, соответственно, не готова еще менять себя, тогда мы применяем такую процедуру, которая называется энергоинформационная терапия. Или, ну, так, перевести на обывательский язык это можно назвать электросон. То есть мы предлагаем электросон. И э, эта процедура заключается в том, что женщина приходит, ложится на кушетку, она не напрягается, она ни о чем не думает, к ней присоединяется вот прибор, определенные вот э, параметры задаются, и дальше ее состояние психологическое и энергетическое приводится в порядок. То есть и она, первое, вы знаете, что, э, что необходимо нашим женщинам на данный момент времени, она расслабляется. То есть уходит вот это состояние психоза. Потому что когда психоз, никаких правильных решений не может быть. И организм в этот момент, он не может работать нормально, оптимально. Контролировать в этот момент прием пищи, ну, это э, не очень хорошо. Поэтому начните вот с приведения психологического своего состояния в порядок. Либо, вы знаете, то есть, как вариант может быть, это отдых. Это просто отдых. Может быть, вам стоит запланировать куда-то съездить и отдохнуть. И это никогда никому еще не помешало. Съездить, куда-то отдохнуть для того, чтобы набраться сил, потому что это именно это нужно вашу, вашей психике. Причем отдохнуть, знаете, может быть, даже не всей семьей, да, когда дети, там, может быть, там, свекровь, там, ну и вся большая семья, которая, собственно, и напрягает, да, присутствовать будут с вами, а, а может быть отдохнуть именно в той компании, которая вам бы хотелось, а может даже одной куда-то съездить. Вообще, ну, хотя бы на несколько дней, на два-три дня, чтобы вас никто не трогал, чтобы вы остались одна на один с самой собой, могли переварить те мысли, которые у вас есть, могли в конце концов выспаться. Это очень важный момент. Либо здесь, ну, если, например, вы э, в городе Пермь, то все просто, то есть приходите к нам, и мы профессионально э, вам подскажем, каким, каким образом психологическое свое состояние привести в порядок, потому что мы на этом специализируемся, мы на этом собаку съели, и э, очень успешно это можем сделать с вами. А если нет, тогда э, из другого города тогда найдите хорошего психолога и э, поработайте с ним. То есть начать... Есть смысл именно с психологической консультацией. Даже если вы считаете, что все у вас в порядке с этим, вы там душа компании, все кругом прекрасно, все хорошо, ну, поверьте, лишний вес, он, он не просто так. Это всегда какая-то защитная реакция. Защитная реакция психики. И, может быть, ну, если, опять же, вы готовы, то сходите к психологу и немножко как бы в этом покопайтесь. Если совсем не готовы, ну, хотя бы пусть у вас зародится такая мысль, что вот там, в ту сторону именно нужно смотреть, в ту сторону именно нужно копать. В следующее, мы с вами плавно переходим, да, смотрите, от э, психологического состояния к отдыху к режиму дня. И на Востоке есть э, такая вещь, э, такая мудрость. Если вы не хотите, чтобы ваша женщина устроила вам ад, позаботьтесь о том, чтобы она выспалась и поела. То, чтобы она не была голодна и это очень важный момент если а, вы живете ну посмотрите просто на свою жизнь у нас э, вебинар будет в записи, и э, многие посмотрят этот вебинар и ролик и э, может быть в вашей жизни э, есть какой-то дисбаланс например по ночам вы не спите ну, по какой-то причине может быть там ведется какая-то активная клубная жизнь э, Периодически бывают какие-то э, такие вот пати да, с друзьями, которые сопровождаются каким-то возлиянием. Э, и в этот момент вы не пьете, и плюс ко всему у вас дополнительно идет интоксикация организма. То, ну, естественно, к чему это будет приводить? Нервная система будет в дисбалансе. И как результат этого да, будет нарушен обмен веществ. И это очень важный, важный момент. Поэтому за этим надо следить. И если вы хотите, например, привести свою жизнь в порядок, опять же, даже не просто тело, да, свою жизнь в порядок, значит, очень важно сформировать режим сна и отдыха. Да? И, ну, хотя бы на какое-то время отказаться от пьянок и ночных гулянок. Да? Это, опять же, это важно для фигуры. Это важно и для фигуры, и для психики. То есть посмотрите, насколько вы вообще высыпаетесь. Вот. Если высыпаетесь, что это значит? Это не спать 8 часов. Это э, ощущение того, что вы выспались. Потому что кому-то, может быть, спать надо 10 часов для того, чтобы выспаться. Понимаете это? Для каждого есть индивидуальный момент. И если сон не будет восстановлен, э, работать с телом нежелательно. Может быть, вместо того, чтобы идти на тренировку, вам надо взять и поспать. И это даст больше эффект и больше результат, чем э -э тренировка. Да? Потому что если вы совершили какое-то насилие над телом, э вам энергии не хватает, ну, все вернется. Все потом вернется. Причем вернется, знаете как? Э -э не так, как вы хотели. То есть даже хуже произойдет. Да, активно участвуйте, пожалуйста, в нашем обсуждении, потому что самая активная у нас Виктория. Она молодец, большая, что она так действительно пишет. Вот, Мы сейчас говорим о том, что, конечно, есть и полезные какие-то вещи, которые можно принимать да, внутрь и которые как бы, помогают для похудения, но речь идет о том, чтобы использовать комплексный подход. Вот мы используем комплексный подход – а не просто да что то что-то поел что-то побил что-то э, сделал липосакцию либо, сакцию, либо значит, антицелитный массаж вы сами писали о том что в комплексе да, с тренировками дал дала какой-то результат Но опять же какой-то результат насколько этот результат был стойким да мы же об этом как не просто постоянно да с ума сходить и делать антицеллюлитные массажи и там, тренироваться до упаду. А как сделать так, чтобы это э, стало э, естественным для вас, чтобы вы не тратили на это уйма сил, времени, даже в конце концов денег, а, а чтобы вы всегда нравились себе. И, и здесь очень важно, чтобы вы применяли именно комплексный подход. И вот об этом я сейчас вам, вам и говорю. И этот комплексный подход начинается с э, психологического состояния. И второе – это приведение так, такого простого, да, с приведение своего графика да, жизни в порядок. И вот, спасибо, Евгений, что вы тоже написали, что график работы ночной. Вот постарайтесь от графика вот этого. Я понимаю, что это не просто, как бы, и рекомендация такая, как бы, вроде бы банальная, да, и тем не менее я вам рекомендую все-таки вот графиком посмотреть и использовать все возможности, чтобы уйти от ночного графика. Потому что даже если вы будете высыпаться, хотя вы говорите, пишите, что не высыпаетесь по днем, да, после ночной смены, даже если вы будете высыпаться, все равно это не очень хорошо для организма. И вот у меня есть друг, который работал в международном проекте и э, этот международный проект подразумевал что он две недели э, работает в ночную смену две недели в дневную смену потом месяц отдыхает и вы знаете то есть его здоровье очень быстро пришло в дисбаланс то есть и он выглядел не очень хорошо он постарел лет на 10 до да, пустого хотя ему деньги платили очень немало сейчас он работает он получает в три раза меньше э, там даже в 4 раза меньше. тем не менее здоровье его значительно улучшилось. Почему? Нету ночных смен. И э, никакие деньги этого не стоят. Понимаете? Вот это разрушенное здоровье. Он сейчас помолодел на 15 лет. То есть сейчас он на ложе выглядит, чем нужно. Почему? Потому что идет э, правильный образ жизни. И э, ваш покорный слуга как раз ему в этом деле помогает. Очень активно. В свое время помог. Э, и поставил на рельсы, да, на пути стены поставил. И вот моя задача сейчас – вас тоже поставить на эти рельсы, чтобы у вас все было хорошо. И вот это очень важный момент. Используйте любую возможность, чтобы график свой изменить и отказаться от ночных смен. Теперь тренировки. Вы знаете, вот это очень-очень-очень такой важный нюанс, мы уже его коснулись, что для женщины есть хорошо. Интенсивные тренировки до упада для мужчин это нормально. А для женщин, ну, не всегда хорошо. И она думает, что чем больше она будет тренироваться, тем будет лучше. Не всегда так. Здесь больше, знаете, зависит от регулярности тренировок. Насколько эти тренировки, они постоянны, да? Ну, например, вы выбрали ритм 2, 2 раза в неделю тренировка, И вы соблюдаете этот ритм. То есть не делайте так, что в какую-то пять раз вы потренировались, а в какую-то вы один, а в какую-то вы вообще не, не тренировались. Вот это очень вредно будет, потому что организм не будет э, понимать, да, он не будет готов к этому. Кстати, очень, опять же, это относится к графику жизни. Если вы кушаете да, там, в определенное какое-то время, если вы ложитесь спать в определенное время, организм, Привыкает к этому, он уже к этому времени готовит определенные ферменты, он э, весь полностью гомеостаз к этому э, моменту приспосабливается, и он тратит минимум энергии, да, для, допустим, для того, чтобы переварить пищу. И, и, и там организм максимально расслабляется, то есть не уходит на это ни время, ни силы, да, для того, чтобы человек вошел в гармоничный сон и этот сон был полноценный. Очень, опять же, мы возвращаемся, очень важен график. И график тренировок это тоже очень важная вещь. То есть они должны быть регулярными. Регулярными и постоянными. То есть не должно быть так, что э, вы то тренируетесь, то не тренируетесь. И даже я бы рекомендовал э, делать, может быть, не такие большие по тренировки. Но делайте хотя бы 10-15 минут упражнений на ежедневных. Вот войти в какой-то такой график, чтобы у вас было 10-15 на ежедневных упражнений. Причем... Желательно, чтобы они были в первой половине дня, то есть до работы. Да? Когда вы встаете, вы начинаете утро именно с каких-то упражнений. У вас будет и день намного более активный, и э, самочувствие лучше, и эффект будет. И если вы, например, вечером будете тренироваться, вечером, как правило, сил нет. Да? Ну, не так их много. Слож... Сложнее себя заставить. Исключение составляет йога. Потому что йога – это то, что дает энергию. И вот за йогой, те, кто у нас в Перми, идите к нам. Те, кто не в Перми, идите в другое место. Да? То есть, найдите хорошее место. Потому что лучше йоги для женщин, наверное, и нет ничего. Ну, причем йога, йога, Йоги опять же, рознь. Есть активные тренировки, йога-спорт, типа, там, универсальная йога, типа, йога-23, например, да, это очень, активный, очень активные занятия. И эти, эти занятия, они не, не совсем подходят. Вот йога-ингара, что-то такое более спокойное, все, что связано с дыханием. Вот йога-терапия, вот мы делаем в нашей клинике упор на йога это вот самое лучшее. Там и физические упражнения есть прекрасные, да, то есть мышцы тренируются, быть здоров как. И э, есть дыхание, и после этого человек всегда чувствует наполнение энергией. И для психики это прекрасно и здорово. Поэтому э, рекомендую вам именно йогу. Кстати, э, и здесь мы плавно опять же коснемся темы того, как похудеть в тех местах, где нужно. Почему, например, при фитнесе, при каких-то там аэробных нагрузках и так далее, не худеет там, там где нужно? Просто жир ушел где-то и все. Потому что не соблюдается момент кровообращения. Очень важно, чтобы кровообращение было усилено именно в тех местах, где нужно. Не за счет полиэтиленовых пакетов, а за счет правильных действий, правильных упражнений. И вот правильные упражнения, например, для талии, это не упражнения, на мышцы грудного пресса. И все уже знают, что там пресс будет, и над ним будет жир. А правильное упражнение это будет э, растяжка и, в первую очередь, повышение эластичности грудного отдела. То есть, если вы будете делать упражнения, которые повысят те же самые подвижность грудной клетки, когда грудная клетка будет максимально подвижна когда там не будет блоков, связанных вот с позвоночником, а я как раз этим занимаюсь. То есть моя задача – убрать блоки, э, мышечные позвоночные блоки, когда ко мне приходят. И когда я убираю эти блоки, даже человек не пришел и не сказал, слушайте, помогите мне похудеть. Нет, он пришел сказал, вот у меня болит, у меня как-то беспокоит спина. Мы устранили блок, у него похудело, э, похудело живот, у него похудела талия. Понимаете? И это очень важный момент. Поэтому работа с позвоночником – это самое лучшее э, средство, Самая лучшая вещь для того, чтобы похудеть именно в тех местах, где нужно. В этом, собственно, и секрет вот моей методики остеопатической коррекции фигур. Когда я работаю не с жиром, я вообще не трогаю. Да? То есть я не занимаюсь антицеллитными делами. А я работаю э, именно с позвоночником. И когда мы поработали с позвоночником, лучше кровообращение автоматически мы увидим результат в виде того, что произошло похудение именно в тех местах, где нужно. И это вот очень важная рекомендация, которую вам нужно запомнить. Если вы хотите решить вот этот вопрос, похудеть именно в тех местах, где нужно, значит, именно туда направьте свое внимание. И вы удивитесь, что ваше тело, оно очень сильно изменится, когда изменится осанка. Потому что если, вот смотрите, здесь еще второй момент имеет значение – это дыхание. Почему, например, накапливается э, жир да, в каких-то местах? Почему аэробные нагрузки считаются одним из самых лучших способов? Аэробные нагрузки, я думаю, что все понимают, да, о чем я говорю. Да? Нагрузки, которые связаны с э, интенсивным э, движением, с интенсивным дыханием. Почему жир горит, да, когда э, идет, э, идут вот эти нагрузки? Потому что э, в, в, улучшается, то есть к обращению именно, вот, как раз в тех местах, где нужно. Да? То есть, если осанка вот такая, извините меня, да, то есть у нас дыхание нет, как у нас полного вот, вот этой экскурсии диафрагмы, нет, полной, значит, сюда, вот в эту область, у нас э, кислород не поступает. То есть обмен веществ у нас здесь будет замедлен. Если мы Начнем дышать полной грудью. Если у нас процесс дыхания будет увлечен живот, автоматически, соответственно, сюда вся энергия пойдет, и здесь будет происходить похудение. И поэтому второй, второй момент. Обязательно в, ваших, в вашем комплексе упражнений должны быть дыхательные упражнения. И вы следите за тем, чтобы дыхание было максимально адекватным, чтобы у вас как можно более. Полное было вдыхание нижними отделами легких. И это даст, даст свой результат. И там похудеет. Они а похудеют, например, в груди. Следующий момент очень важный. То есть запомнили, да, два нюанса мы сейчас обратили внимание, потом мы их повторим. Значит, упражнение на эластичность грудной клетки. Второе, даже отдельно мы это сделаем: это позвоночник и это осанка. И третье ⁇ это э, дыхание. То есть дыхательное упражнение. Почему, например, так эффективен бодифлекс? Почему э, так его рекомендуют? И э, действительно, женщина худеет при бодифлексе в тех местах, где нужно. Хотя добавлен только один момент. Это э, дыхание. А если мы с вами будем использовать все, если мы с вами будем все использовать и правильное питание, например, так, которого я вообще даже не касался сегодня то к чему это будет приводить? Будет приводить, конечно, к такому даже результату, который превзойдет все ожидания. И э, я рекомендую вам, если вы из этого города, ну приходите к нам или найдите здесь какого-то остеопата, да, который поработает с вашей осанкой. Если вы из другого города, найдите остеопата там и... Э, будет, будет польза, похудеть. Вот буквально недавно у меня была пациентка, которая пришла по поводу коленей, то есть у нее болели колени. Вес 140 килограмм. Ну, естественно, надо снижать вес, но она и не хочет, и не может снизить. Хотела бы, ну, смогла бы это сделать, или там, могла бы сделать. Вот. Но не получается на протяжении длительного времени, хотя побывала по всей России, где что-то не делала, в Китае было результата нет. Ну, что что вы думаете? Проходит месяц, у нее а, перестает болеть колени, и она уходит 10 килограмм. 10 килограмм от чего? Остропад просто поработал. Понимаете? Ну, вот сейчас мы еще добавили питание, через некоторое время, я думаю, что... И, и самое главное, она похудела, нигде не повисло ничего. 10 килограмм ушло, ничего нигде не повисло. То есть это тоже очень важный результат. Чтобы похудеть красиво. Это отдельная тема, мы еще этой, этой темы коснемся с вами на других вебинарах ну и правильное питание сейчас мне осталось уже не так много времени да, потому что э, у нас есть с вами лимит то есть приблизительно 50 минут сейчас у нас должен длиться вебинар и э, вопрос питания вот я уже говорил о том э, что для каждого важны свои рекомендации, то есть каждого из нас своя жизнь. Да? Вот у кого-то там ночной режим, да? то есть у кого-то а, интенсивная физическая нагрузка, у кого-то интенсивная психологическая нагрузка, у каждого своя конституция тела. Есть очень много нюансов, и, соответственно, питание для каждого человека должно быть своим, индивидуальным. И вот наша клиника отличается тем, что мы как раз подбираем индивидуальное питание. То есть у нас можно пройти тест на питание, и этот тест показывает, какие продукты дают вам энергию, а какие не дают. Помните, мы в самом начале вебинара говорили о том, что у нас э, пища нам нужна только для энергии. Если, например, энергия она не дает, она нам не нужна. И мы четко получаем вот после этого теста четкую рекомендацию, что нам дает энергия, что нам можно есть, а что не дает то есть что а, зашлаковывает, захламляет наш организм и приводит к тому, что образуется жир. И а, вы знаете, это такое как бы очень простое решение, когда мы четко понимаем, что у нас, вот мы смотрим на это, и мы четко понимаем, что нам делать. И когда у нас есть четкий, вот понимать четкий план, да, вот результатом, например, нашего вебинара должен быть четкий план, тогда это даст результат что я, например, там, занимаюсь йогой, я там решаю вопрос с графиком жизни, э, я там отказываюсь от того-то, от того-то, да, я э, применю в своей жизни вот такой-то, такой-то комплекс, и это уже, знаете, будет спокойно вам, в вашей психике будет спокойно, это уже будет работать на то, что будет результат. Когда вы будете идти по четкому плану дальше. Если у вас четкий план, просто соблюдайте его. И вот то же самое, да, когда у нас тест... На питание готов, мы знаем, что делать. У нас беспокойство, вообще оно уходит. Мы просто это соблюдаем. Поначалу бывает не очень как бы, легко это делать, потому что есть какие-то привычки, но потом мы начинаем чувствовать, действительно, ведь то, что мы, нам не подходит, и мы ели, оно действительно для нас не нужно. Потому что мы начинаем наблюдать, что когда мы его поели, у нас все не очень хорошо, мы чувствуем себя. В животе что-нибудь да, так, настроение какое-то не такое. И а, жизнь становится женщине легче после этого теста, потому что она знает, что делать. И я вам очень рекомендую пройти этот тест даже, и рекомендую, если вы из других городов, даже приехать. Потому что ценность его огромная для того, чтобы пройти. Он стоит не так много, то есть он стоит свои тысячи рублей, и тем не менее а, он дает информацию там, на миллион долларов. Это без преувеличения, могу сказать. И что тоже очень, как раз к нашей теме, теме того, как похудеть в тех местах, где нужно, и это значит, что похудеть в животе и в бедрах, и не похудеть в груди, верно? Так вот, грудь, она очень сильно зависит от гормональной системы. Очень важно, чтобы гормональная система она была в хорошем, в норме. А вот гормональная система женщины зависит от питания. Смотрите, видите, мы как бы к этому пришли. То есть очень важно, чтобы питание оно было оптимально. И еще гормональная система женщины очень сильно зависит от того, и внешний вид ее очень сильно зависит, есть интоксикация организма или нет. Если есть интоксикация организма тогда э, гормональная система так или иначе будет страдать. И нужна э, система, система дезинтоксикации. Ну, детокс-терапия – это посвятить отдельный семинар. Я сейчас даже это… Я просто об этом сказал, что это важно. Но включите ее в, свою, в свой комплекс. Да? У нас было три, три там, э, рекомендации. да? Добавьте еще… Это разобраться с питанием и добавьте туда детоксотерапию. И тогда вот эта картинка, этого комплекса, она будет полной. И вам будет уже проще жить. Потому что моя задача сейчас, да, рассказать вам о том, насколько важен именно комплекс, а не какие-то разовые действия с одной стороны, с другой стороны, с третьей и так далее. Только комплекс даст какой-то результат. Если в этом комплексе вы не учли режим вашего дня и от, там, отдыха и работы, если есть там ночные графики, ночной график работает, тогда, тогда весь комплекс рушится, понимаете? То есть, насколько важны нет, вот эти нюансы. И либо вы сами сделаете такую диагностику себя, что вам не хватает, что вам добавить, либо вы это сделаете с помощью нас, ну, чтобы просто упростить вашу жизнь. И мы, как профессионалы, дадим именно вам четкие рекомендации, которые вы можете соблюдать. Кстати, у нас вы можете пройти и детокс-программу, и наладить питание, и решить вопросы какие-то психологические. Теперь еще одна тема. Это тема «Как похудеть с помощью бега». То есть у нас есть такой запрос, и мы обещали этот запрос с вами осветить. И догадайтесь, почему я его поставил в конце. Потому что самое главное вы уже знаете – да? И самое главное заключается в том, что э, не что-то одно, нет какой-то волшебной таблетки, даст результат, а даст результат только комплекс. И похудеть с помощью бега можно. Можно. Э, опять же, если учитывается весь комплекс. Вот то, о чем я сейчас вам сказал, э, если все это учитывается, тогда похудеть с помощью бега можно. Теперь коснемся того, какого бега. Бег э, на марафонский, когда вы э, с криком э, «Мы победили, э, значит упали замертво», он однозначно не подходит. Однозначно не подходит, да? Я думаю, что у нас с вами есть в этом плане согласие. Тогда какой же бег? Размеренный так, чтобы вы не уставали. Вот самый критерий правильного бега – это… Вы пробежали, и вы не упали без ног, без рук. То есть бежать так, чтобы вы могли хорошо дышать, и чтобы вы не устали. Вот такой бег, он очень сильно оздоровит, обновит весь организм. И приведет к тому, чтобы постепенно, опять же, бег не только для того, чтобы калории сжечь. Вот от этого тоже нужно уйти. Вот от этой борьбы с калориями постепенно уходите. Потому что наша ведь цель, чтобы была хорошая фигура. И мы не знаем, сколько калорий даже до конца. ну приблизительно можем знать, сколько там нам нужно, сколько мы там съели, сколько переели. Но самое главное для нас, чтобы организм работал оптимально. Потому что если он работает оптимально, вы знаете, он сожжет, он сожжет все калории, которые только. Даже съел. Если я сейчас съем там тазик этих там, крылышек, да, там куриных, э, я не потолстею, то есть, у меня набор веса не произойдет. Если я даже буду есть это в течение месяца, даже в течение месяца, если я буду есть это, да, при том моем режиме, который есть, у меня тоже не произойдет набор веса. Почему организм работает оптимально? Ну, потом он это произойдет через месяц, произойдет сбой, и э, возникнет интоксикация и так далее, да, и э, в итоге я столкнусь с какими-то проблемами. Но поначалу это, этих проблем не будет. Понимаете, я о чем? Да? То есть нам надо добиться оптимального с вами, мы, работ, оптимальной работы организма. И не допускайте того, чтобы у вас был дефицит энергии, чтобы у вас был упадок сил. Вам наоборот, для того, чтобы вы похудели, вам нужны силы. Много сил. Да? Вот заботьтесь в первую очередь об этом. И на этом я, собственно, завершаю основную часть вебинара. Если у вас есть вопросы, то пишите их, и я с удовольствием на них отвечу. Я могу подытожить, повторить то, что, на чем мы остановились, да? что нам в первую очередь нужно. Или напишите вы то, что вы как бы, освоили, и что вы поняли, что не поняли, как, что должно обязательно входить в комплекс. Я подожду, когда вы мне это напишите. Да, значит, э, после 40... Вот я вчера ходил, например, на массаж. Да, то есть мне уже 45 лет. Да, и такой массаж с кедровой бочкой. И мне сказали, вот там после 40 лет больше, чем 5 минут, максимум 10, там лежать нельзя. Ну, я в итоге 20 минут, и я даже... у меня. Никакого дискомфорта у меня не было. Почему? Потому что хорошо работает сердце. Сердечная система прекрасно работает. И э, это зависит не от э, возраста, это зависит больше от состояния человека, от состояния его здоровья. Кому-то после 40, там, может быть, не с бега надо начать будет, да? На, с каких-то более простых вещей. Я например, бегом не занимаюсь, занимаюсь йогой, и, тем не менее э, сдал, решил сдать норму ГТО. Пробежался, и пробежался, там лучше, там, вот, там 20 человек участвовал, у нас лучше всех пробежал. Да? Хотя я, я не занимаюсь бегом специально. Но сердце в хорошем состоянии находится, поэтому я мог это сделать без всяких каких-то проблем. Поэтому это не от возраста зависит, это от физической формы зависит. И опять же, смотря какой бег, если вы будете использовать тот бег, о котором я говорю, да, бег это когда вы не устаете, Тогда, конечно, вы можете бежать хоть, хоть, хоть в 80 лет, хоть в 90. Да? Бежите, бегите и получайте удовольствие от этого. Ну что, подытожим, да? что нам нужно сделать. Да? А, привести в порядок психологическое состояние. А, режим а, отдыха очень важен. А, очень важно исправить осанку, верно? Это упражнения, которые регулярны, и упражнения направлены на подвижность именно грудного отдела. Адекватные, адекватные дыхательные упражнения. есть очень важно использовать именно, если вы хотите похудеть. Быстрее вы похудеете за счет дыхательных упражнений. Наладить питание и детокс-программу. Детоксотерапия. Вот этот комплекс, его можно допол дополнять всем, чем вы хотите, лимфатическим дренажем, да, кедровой бочкой, какими-то средствами, да, то есть специальные какие-то травы, которые вы будете принимать внутрь. И к вот все, что вы хотите, только вот этот комплекс, он должен быть обязательным. Тогда результат будет стойкий, и результат превзойдет ваше ожидание. Это я вам просто гарантирую. И дальше я, конечно, хочу пригласить вас к нам для того, чтобы под контролем специалиста вы могли этот комплекс осуществить. И опять же, мы гарантируем тот результат, который будет. мы можем гарантировать. И эту гарантию позволяет нам давать наши пациенты, которые вот каждый день, каждый день, они перед нами, если кто-то из пациентов здесь есть. Да, вы можете написать и сказать, и получить какой-то результат, то напишите. То есть, как подтверждение моих слов, что действительно, мы профессионалы и свое дело хорошо знаем. Профессионал это тот, кто дает результат. Спасибо и вам, Евгения. Вот. Как попасть в нашу клинику? Да, запись нужна. У нас. Контакты наши такие, то есть 216-56-23, вот, и, и я попробую написать, но лучше это сделает тогда мой ассистент, 216-56-23, это наш телефон, и звоните, да, записывайтесь заранее, и доктор, которому я вам рекомендую записаться для решения именно данной задачи, это Зуев Сергей Анатольевич. И рекомендую записываться сразу на обследование. Вы можете, конечно, записаться к нему как к диетологу, у него стоит 1200 консультаций, а можете сэкономить время и деньги, если вы запишетесь сразу на обследование, полное обследование организма, которое позволит составить план того, как вам двигаться. И вот полное обследование стоит 3500, и туда же входит... Вот это консультация 1200. Если вы, например, просто на консультацию придете, заплатите 1200, потом, например, захотите пройти диагностику, снова надо платить. Поэтому сразу записывайтесь на диагностику, ну, как вам удобно. И это будет сам, самый лучший способ. Вот. Ну и кроме этого, у меня есть почта abonsai. Я сейчас попробую все-таки написать эту почту. Надеюсь, что ее выдвина. A, B, O, N, С как доллар, палочка с точкой, A и палочка с точки, A, bonsai. mail bonsai, mail.ru. Такой очень простой. Простой очень mail. И я с огромной радостью отвечу на любой ваш вопрос. Вообще не стесняйтесь, задавайте этот вопрос. И, или вы прямо пишите мне в ВК. Да? Пожалуйста. то есть в э, моя страничка есть, Шадрин Александр, вы можете ее найти и пишите, я с радостью вам подскажу, никаких денег для этого не надо, будет для того, чтобы мы с вами пообщались. Вот. Если сейчас никаких вопросов нет, тогда э, еще раз приглашаю вас к нам в клинику, э, пишите, задавайте вопросы, и огромное вам спасибо за то, что вы были все это время э, со мной, и спасибо вам за внимание к этой информации. Всего доброго и до новых встреч.